Ну что, друзья, принесли мы мешок с нашими педухами, стоим мы в деревне на Ростаньках, то есть, грубо говоря, это площадь, дом культуры, сельсовет, там магазин, там еще один магазин, крутая деревня, вот едет уже там вдали автобус, как это говорят, вот так зарабатывается, а вот там наш дом крайне с левой стороны вот так зарабатываются деньги или геморой. все будем отдавать избавляться от петушков от только корми или на холодец ну на холодец у нас еще остались друзья везем коробки три кролика в мыгрев после чего они поедут в омельскую область заново стоим мы на расстанках посмотрите сколько снега выпало этот транспорт ехал на работу фермы и все остальное Камера не справляется. Многие спят, многие уже на работе. Вот такая красота в виде снега. Все, едем. Друзья, приехали мы в город Ногельев. Нахожусь вблизи площади Рожаникита. Думаю, покажу вам маленький обзорчик. Здесь вот у нас парк подниколья сделали в этом году вон коробочка с коликами немножко уже поменялось но у кого кружится голова говорю сразу лучше не смотреть сейчас покажу вам уделите за внимание 20 секунд спуск налево ну для мужиков для женщин направо шутка Ну вот так это все он там нужно. ходить вот так Все это экстравагантно, ну довольно интересно. Пока дошел, таки забыл, сейчас спускался. вот ну, маленький обзор на город Магелев с площади. Впереди мы выйдем, там фатина, а там сама церковь под Николья. Но вот архитектор походу курил и неплохо курил так. Все, ждем. Ну, друзья всем привет еще раз а, потихоньку мы распродаем а, свое хозяйство ну как и планировали посмотрите какое количество на снега на моей уши беларусь выпало ну и снег это хорошо потому что сегодня уже у нас будет морозик уже чувствуется закат такой яркий думаю пройдемся покажем давно у нас такой снежной зимы честно не было Наверное, лет пять так точно в тринадцатом году был еще у нас хавьер в апреле месяце если кто помнит сейчас кто смотрит с беларуси тогда-то на мило было ужас ну сейчас не хавьер но через день-два-три постоянно такая какая-то метель то сбоку то сверху ну слава богу сейчас снизу не падает надо сейчас прочистили на дорогу перекопали. Ну, ничего, сейчас мы поправимся наши фонарики метровые Метры, где-то стоит то есть тут еще сантиметров 30 и все, равно. то есть сантиметров 70 стабильно, а тут больше, с пользой металла, деревья так. Проблема, что наш дом стоит на окраине и ветер постоянно северный, волк набьет, дома эти колхозные, ну, проблем, конечно, хватает, но, слава богу, крыша-то есть, а все остальное решаем, они еще висят. Курки все уже это а, сидят а, в сарае. Практически никто не выходит, потому что трава. Тут, тут дети копают в этих вот а, буграх, которых я насыпал эти траншеи. А, сегодня же подмило их. Вот видите. Это дети, дочки, не пацаны. Здесь мы расчистили, будку задуло. Надо сейчас раскопаться. Все налазили, доставали скажите на такая а, каждый день с лопатой ну или через день два посмотрите помните а, ну, бортики были и вот уже как выше этих бортиков ну а рюкчик бегать рыбчик отпустили да потому что очень холодно так, так, так. давай на собака на мотоблоке мы сегодня выезжали между прочим все нормально постилали свинок сейчас зайдем посмотрим Тише, тише, тише, тише, Ну, здесь тепло, на удивление. Выдели. А, хамельчанки. Ох, такие хорошие. А, хрундели. Так, до вас видишь, до вас видос. Сейчас будем еще тебя почистим. Борочку сделаем, потому что вот-вот-вот, да? Бузен этот. Да, хороший, и вы хороший, да. Уже начинает меньше бояться. Да, хотя... Рекс, пошли, выходи, пошли. Все, сейчас закройте. Пошли, Рекс. Молодец. А то так любит Сильнее, что там жил бы, наверное. Так, сейчас зайдем к кроликам. Блин. У кроликов все честно, наверное, еще теплее. Так, все тут. Ну заходи, заходи, Рекс. Ну пошел ты. Так, так, и что-то с лампочкой что-то. Что-то как-то она не очень. Тут лампочка что-то не горит. Так, так, так. 25-го были у нас эти какие там. Так, отсюда девочку мы уже дали. 25 числа у нас были большие покрытия. те Маленькие не могут достать до верха. Поэтому такой приходится подбрасывать. Так. Скоро будем вас щупать. щупать. А О, бы только ищу, Так, что-то, нечто тут животиком, животиком. И все, сено выедет. Плохо сено ложить, потому что они выедают. Так, так, так, так, так. Что-то коробка тут делаю. А, все, должны еще приехать люди. Так, вам серебрахи тоже надо. Не жалко. Так, крол Крольчиха. Крольчиха. Так, что это ништяк раз это растопырилась девочка, а? девочка, а девочка. Так, вы тут бездельники, вы бездельники, бездельники. Так, здесь у нас, так, это мальчик, девочка уехала, все, с от этой мамы больше э, с гнезда осталось один только пацанчик. Всех остальных мы уже распродали, а это по Отличается очень хорошо. Ух ты какой! любопытно Ну, так что, если кому нужны кролики, обращайтесь. Все, подберем, найдем. Слава богу, еще помесь есть. <coughs> Поэтому выбор тоже есть. Не будем затягивать. Однозначно не ленитесь, друзья. Под камень вода, если течет, ну так медленно. Поэтому, если. Какой-то спрос у вас есть Как вы можете видеть Я не боюсь ехать и в Могилев Или еще куда-то Выскочила Кальчиха, Не боюсь, потому что мне нужны что? Денежные средства Ради этого мы, грубо говоря, и занимаемся Все, вперед домой А если кто-то будет, да не, да вы что Это же я продаю там Я никуда не повезу Хотите, проезжайте ну Значит вам просто не нужны деньги ну, можете я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Ну, я не такого характера. Я не такой, я не такой, я не такой. Поэтому я повезу хоть к черту на куличке. Было бы у человека желание. Ну, возможность у меня найдется. Все, друзья. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Вот тоже серебро. Малышням три штучки вот такие возраст самый популярный потому что ну как бы за их цену больше не поставишь ну и главное чтобы они были провоцированы миксоматоза у гбк начали кушать сами поэтому вот так все друзья всем счастья здоровья семейного благополучия мирное небо но от головой женька сегодня нам разрешила мешочек мы я не мешочек три взял поэтому мы зерном сейчас перемешиваем и комбикорм кроликом они уже очень были довольны. Все, друзья, всем пока.